Привет всем! Физкультурно-оздоровительный комплекс «Альбатрос», сокращенно ФОК «Альбатрос» Восточного административного города Москвы. Рад приветствовать вас и сообщить, что мы работаем в полном режиме. Спортивный зал и бассейн – к вашим услугам. Мы рады будем вас видеть, за исключением некоторых категорий граждан. Всем привет и хорошего дня! Пока-пока! Ждем вас у нас! Тренеры Олег Дудин и Никита фамилию забыла. Спортивный